Несмотря на то, что все мы работали индивидуально, это, конечно, тяжело. Это другая нагрузка, это работа уже в команде, на паркете. Поэтому, да, естественно, первые тренировки самые тяжелые, но позитивный настрой и все. хорошая атмосфера. На данный момент мы пока начали здесь входить сезон, так скажем, здесь, в Курске, и вводим, там, вспоминают игроки движения, и, и, и мяч вспоминают, чувствуют расстояние кольца. После этого мы едем в Пересвет и в Подмосковье продолжаем готовить, у нас там еще один сезон. Я считаю, что уже подошел возраст у молодых игроков, чтобы они уже могли э, брать на себя ответственность в играх и понимать, что сзади нет опытных игроков. Также неправильные сведения о том, что у нас не будет легионеров. У нас легионеры обязательно будут, они подписаны. Вот сейчас они задействованы играют в Double NBA в четырех клубах. Э, поэтому э, наша команда будет в хорошем, молодом боевом составе.